о том, что я себя считал не а добрым. И считал, что иногда нужно бросить щенят в воду, и они-то сами поплывут, и уже им не... любой океан не опасен. А если тряпочки, ну, подвязывать воздушные шарики, то, э, так сказать, здесь нужно поддерживать сильно. Вот когда я слушал выступление, я смотрел внимательно на и невольно подпал под опояние вот этой нижней фигуры в глубокую. Это Мария Вагдалина, да? Вот камни, настроение этого воина. И, так сказать, и будучи так сказать, добрым, это значит, что недобреньким, я осуждаю себя и приправляю свое мнение на пять. Я помню, что Андрею потому что э, есть разные методы работы. Потому что и работа преподавателя – это не работа, я бы сказал, простая и ярко выраженная. Извините, это последний наш сегодня, сегодня картина. И ведь надо э, помнить, как, допустим, пришел в... Воснецов, уже создавший свою гениальную картину «Побоище», и поэт Петрович Стехов ему бумажку, скинул на пол, рисует. И он замолился, два часа отработал, не могу. Форма, где нет логики. Это очень трудно. Он говорит, Виктор Михайлович, вы уже великий художник, работайте спокойно. А с этой задачей справился только один человек, Миша Врубель. А никто не может рисовать с на бумажкой на полу. Так что можно изучить анатомию. Это еще раз подчеркивает значение, как у Врубеля того же 6 месяцев он изучал анатомию, все забыв, чтобы ее никогда не вспоминать. Вот здесь есть главная победа художника над самим собой и утверждение. Потому что в наше время, я не хочу повторять что сказано одним журналистом, скромность и ближайшая дорога к неизвестности, но э, я хочу сказать, что никому не свойственно здесь в присутствующем зале. Но самодостоинство, достоинство, а точнее достоинство и стремление волевым, личным, духовным началом преодолеть и утвердить то, что ты любишь и во что веришь – это залог того, что человек борец, а значит он художник. Потому что все художники – это миссионеры. В этой работе, как правильно сказала Ивана Ильич, если бы она висела в Ватикане, то я думаю, даже по-примски перешел из католичества в православие. А сегодня... Значит, дорогие друзья, вот маленький отвор, извините, поскольку э, добрый, как сказать, может вывести даже объявление э, у кабинета, осторожно в кабинете Злои Мазунов, э, значит, наши дорогие друзья на будущее, не говорите «здравствуйте», говорите за стоимостью. уважаемые члены Государственной комиссии, дорогие друзья, обращаются к залу, э, не надо говорить, как Хрущев, «Леди и Гамильтоне», я помню фильм «Леди и Гамильтоне», она начала проявиться «Леди и, и Гамильтоне». Но я очень благодарен нашему, не побоюсь этого, этого слова, коллективу, замечательных подвижников, художников, замечательных искусствоведов, скульпторов, которые отдают себя такая, правда, на Сонской, а потом стала великан, кормящий своей грудью своих детей». Эмблема эмблему любимый наполеон. Это значит, что Африкан, так сказать, нация теряет своих людей, но во имя нации, а Африкан не стремим большая, великая птица прирастающего рва. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня еще раз осознали, что самое главное, единственное, нам хватало во время на добро. Вам хочется от всей души пожелать главного. Вот тут первый курс. Вам предстоит. Мы увидимся на днях. Всех, кто едут в Петербург. Очень трудно было пробить эту... Я не знаю, простите, Петр Иванович мне поручил. Я очень уважаю это он художника доброго человека. свести первый курс на это, где их взять. Потому что когда я выскакивал, когда я уходил, это не от внимания какому-то художнику, или не, не то, что у меня, простите, что-то с физиологией порядке, а по делам все эти. Очень трудно нам всем, и мне хочется поговорить, особенно Геннадия Геннадьевича, который с утра на войну идет, вот этот человек достойный, мы знаем, все родители культуры, он был помощником министра культуры, Ростропович, все, Геночка, как он называет, передает привет. И он приходит тоже, мы находимся все на войне, и мы боремся за вас и за себя. Что значит за себя и за вас? Это значит, что сейчас страшный огонь, и рассчитан на уничтожение, с моей точки зрения, духа человеческого, культуры. Все заменяется жвачкой массового искусства. И если мы не будем как кулак сжаты вместе, отсюда происходит слово фашист, которое не употребляет фашина. Вы знаете, в Петербурге палки, связаны вместе, это не в Древнем Риме не сли. Перед судьями наказывать преступников палками, а чтобы они не сломались их, они были крепкие, их обвязывали лентой. Так что отсюда взял этот термин, ваша, как и пятиконечная звезда, идет из Древнего Египта, а не придумана Ленином и даже Сталином. И тем более Труманом, или, вот, который там на любом случае все клеиты, да, скрасники носит. Бодренький. Это сложная проблема. Сейчас первый курс смотрит здесь поедем в Петербург. Второй останется здесь. Будут привлечены для копии новой картины, ближе к современности, мало интерьера, мало, спросите, Пенера, мало работы. Вы видите, на этой прекрасной работе, в все единогласно доставили пять, она жива, Духовый. Но если смотреть с точки зрения анатомии, господа, то я думаю, что не зря злые языки о великом Микеланджелу говорили, что у него вот так хорошо получилось распятие, потому что он пригвоздил натурщика гвоздями к Христу, купив его в сам и написал. Видите, насколько силы сопереживания, когда открывались у католиков, правда, раны на ладонях, свойственному художнику, мастерство. Мне бы хотелось, чтобы вы все подготовились к выставку, чтобы мы все не теряли связи друг с другом. И то, что вы сегодня кончили, это значит, что вы от нас отдалились с тем, чтобы приблизиться. Кто приблизится через пять лет, кто через 10, кто не захочет расстаться и сегодня. Это... Ваша Академия, это наша академия. И дай Бог, чтобы все, которые прошли эту тернистую тропу в нашей Академии, понимали, что все сегодня дается сбоем. И многие хотят, чтобы мы копали землю, работали, будут скоро, наверное, продавать землю, хотя я говорю свое мнение с русскими рабами. И в этот момент.. Точно вы думаете о своей душе и проходите школу, вы вооружаетесь на всю жизнь. Не будьте безоружными в этой страшной борьбе. А оружие – это ваше мастерство, которое может убедительно выразить вашу душу. Речь по поручению Вильтара Ивановича затянулась. Мне хочется низко поклониться всем, поблагодарить Александра Сергеевича, всех присутствующих, я не называю, вы знаете, они члены нашего совета. И удивиться еще раз Виктору, Виктору Ивановичу, Виктор Ивановичу, можно как я как всегда эти откровенно привыкнусь, Виктор Иванович друг Коржева. Коржев патологически не любит Глазунова, только не значит, любит. И когда пришел тот раз, был Толя, господи, эсмигранта, Левитя, ну что, я, я с ним учился на шесть лет старше я подошел и ты меня ненавидишь. Но не приноси эту ненависть на этих ни в чем не повинных молодых художников. Оценивай, что это стоит, надо отдать а, должное. Он был объективен. Он действительно. Потому что в наше время смотрит то, к какой банде относится, кто, к какой матери, чужой, свой. Мы все свои. И вот Виктор Иванович... Вначале так думаю, несмотря на то, что ближайший друг, Александр Сергеевич, я, думаю, а, же, нет, но я поражу вашим публиком художественным отношением к молодым собратьям нашим общем. и как вы долго заинтересованы, с какой душой, знанием проводите вот все эти мероприятия, которые вы возглавляете. Мы гордимся тем, что вы с нами, и что, что вы, как истинный художник, не побоялись высказать свое мнение и, так сказать, очертить себя и нем тех, кто делает все, что может для России, и как может, в полную силу и мощь. И мы протягиваем все руки. Спасибо вам за ваше рукопожатие и за отношение к молодым художникам, к которым вы относитесь, с такой любовью и пониманием. Низкий вам поклон. Прошите вас, спасибо вам. Я не только остались, но и не только, но и Я вас очень что не только будет. Спасибо вам за все, что вы делаете для нашего общего дела. Спасибо. Лисан Северский.